Всем здравствуйте! С вами Гусь Киандрой, и сегодня с нами в гостях гусь. Уупс. Купляйте за драйт. Итак, Гусь, почему вы пришли в нашу программу? Потому что хочу жить богатой жизнью. Ладно, приступаем. Первый вопрос 45 косарей. Чем можно забыть гвоздь? Гвоздем, молотком, пальцем или попросить меня. Стоп. Там что-то мешает в экране. Молодцы, 45 косарей в ваших руках. Теперь я получил в Индии самый дорогой дом и наслаждаюсь жизнем. А теперь живу в мусорке, хоть плати за налоги в мусорнике.